Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать о своих новеньких жильцах, которые у меня появились за последние пару недель. Итак, начнем с фиалок. Вот у меня две таких химерки появились, Вот доцветающие. По, по большой оценочке. Также за символическую плату мне достался глубине э, галаксини. Вот немножечко она начала прорастать. Вот такая камбрия с двумя уже почти созревшими псевдопульбами, ростиками молодыми досталась. И вот такой фаленопсис. Здесь в конце набухает почка. На цветоносе я одну почку обработала пастой вот эту, но еще проснулась еще две. Вот здесь почка проснулась и вот здесь. Вот она проснулась эта почечка. Также да. по большой оценке мне достался вот такой дендробиум Нобеле, у которого один уже большой ростик и второй только-только-только начинает расти. Вот такой маленький. Вот. Также на дендробиуме проклюнулась вот здесь почечка. Или это цветонос будет, или кейк, не знаю, посмотрим. Вот все свои приобретения я пока поставила на карантин. На пару недель и сразу после приобретения обработала фитовермом что и вам советую делать потому что можно занести очень много бредителей в свою коллекцию вот и все на сегодня до свидания до новых встреч подписывайтесь на мой канал